Знаю, счастлив, не потревожу, даже в мыслях я, ваше имя. И мечтания свои стреножив не пущу в небеса отныне. Ах, душа, ты моя гитара, рвала струны. Играя сольно. Безответно любить не кара. Отчего же тебе так больно? Май пьяняще пахнет жасмином. Сад цветущий, подобен раю. Только блекнут любви рубины забываю вас забываю